Третий стих. Блажен, читающий и слушающий слова прочества всего и соблюдающий написанное в ней, ибо время близко. Знаете, здесь слово такое говорит, блажен ⁇ это счастливый человек. Христос сказал самую лучшую проповедь о блаженстве в нагорной проповеди своей. Счастливый, блаженный, благословенный, радостный человек, который открывает книгу Откровения, и в этой книге Откровения исследует и видит Откровение Иисуса Христа. Нет ничего лучше для человека, который, читая книгу Откровения, открывает, кто такой Христос. И Христос говорит, не бойся, не бойся этой книги. Что ты не понимаешь? Ничего страшного. Ищи Меня. Открывай, проси, чтобы Дух премудрости был открыт в этой книге, в этом послании. Напоминаю, 40 лет прошло, где Христос, обращаясь к этим церквям, с таким посланием, «Я перестал быть видны в вашей общине. Вы изменили мне. Вы променяли меня на служение больше, чем на жениха». Это в дальнейшем, если это интересно, то и Господь позволит, я хотел бы именно вот с этой стороны подойти к этим церквям. Сегодня было такое небольшое вступление. Слава Богу, спасибо, что вы внимательно слушали. Давайте помолимся. Аминь.